Ну что, ребят, пора начинать нашу трансляцию, которую я запланировал вчера. Сегодня мы поговорим о пяти шагах, которые позволят вам успевать больше в своем бизнесе в течение 90 минут, чем многие делают в течение 90 дней. Так, хорошо, ребят. Что самое важное в нашей жизни, кто мне расскажет, кто, что самое важное в нашей жизни, что самое ценное в нашей жизни. На самом деле, то, что я вам еще расскажу, я называю 90-минутной блиц-формулой, да? то есть такой мгновенной формулой, которая прям... Если вы ее будете выполнять, вы будете успевать очень много и делать, казалось бы, вещей, которые многие тратят иногда по полугода. Иногда вообще их не начинают, потому что не могут сгруппироваться, сфокусироваться, не могут собраться и так далее. Итак, ладно, пока вы думаете, пока для каждого вот правильно, здорово, время... Нет ничего более ценного, чем ваше время, ребят, и особенно, если вы строите свой бизнес, и еще особенно, если вы строите свой бизнес на неполный рабочий день, да, возможно, вы еще работаете на государственной работе, вы работаете по найму. Честно, я не знаю целиком вас, да, то есть, но когда я работал на полную занятость и когда я первоначально начинал свой бизнес, знаете, я вот был просто за всех сил старался быть последовательным и создавал контент, который на самом деле и привел меня к тем результатам, которых, которые я имею. Конечно, вы от многих, от многих гуру, от многих других лучших там, маркетологов, вы можете услышать, что для того, чтобы получить результат в области вашего бизнеса, неважно в каком вы направлении двигаетесь, вам необходимо время. Вам необходимо время, да, то есть какой-то промежуток времени, опыт наработать, ошибки наработать и вообще нужно время для того, чтобы преуспеть. И как бы я тоже с ними согласен, но что если была бы формула, что если была бы формула которую вы, мы, вы могли бы использовать, чтобы делать большее больше количество дел в меньшее время? Чтобы у вас было время, на, чтобы вы ориентировались на какие-либо другие области своего бизнеса. Либо наконец у вас нашлось время больше на свою семью и не засиживаться до ночи в своем запыленном уже офисе. Да? То есть ну, в своей комнате, в офисе, исходя там, где вы развиваете свой бизнес. И на самом деле мне нравится называть то, то что я вам сегодня расскажу 90-минутной Блиц-формулой. Это на самом деле очень крутая вещь, и эта стратегия подходит, например, для съемки видео, для создания контента в блоге, либо сайта, либо в социальной сети, в группе, создания определенных подкастов, общение с потенциальными клиентами, общения с потенциальными партнерами, написание определенных рассылок в автоворонках, информационных рассылках, и, ну, короче, все, что вы можете производить оптом. Да, то есть э, все дела, которые вы можете э, сесть и сделать разом и потом это вот как-то поочередно составлять. Итак, ребят, э, вот части этой формули, э, формулы, формулы ДПНПФ и, блин, стрёмная формула на самом деле. Ну, как, я думаю, вы как поняли, это аббревиатура э, определенных действий. Так, кто у нас сегодня пришел, мне интересно. Так, о, приколь, прикольный Алмаз Лахов у нас, прям аватарка актера, знаете, такой мексикан, о, Мачете, знаете, такого актера Мачете, там, он играет в, мексика, ну, в разных фильмах, он сам мексиканец, прям, прям вот бизнес можно делать с этим актером. Так, ребят, хорошо. Итак, что такое Д? Шаг первый. Шаг первый, что вам необходимо сделать, это выбрать дату. Дата. Первый шаг, очень важный шаг, который вам необходимо сделать, это, это решающий момент на самом деле. Это вам необходимо определиться, когда вы хотите сделать массовое создание вашего контента. Ну, то есть, либо массовое создание тех дел, которые вы хотите за разом все сделать. А, рассмотрите планирование в 90 минут, да, то есть и блоком на 2 часа, то есть вот в, в, в, найдите себе день, отведите себе день, когда у вас будет свободных 2 часа, и вы в эти 2 часа, из этих двух часов у вас там полчаса, например, от, отойдет на какую-то подготовку, и оставшиеся 90 минут вы будете непрерывно, вот в это время, непрерывное время, либо каждую неделю, каждый месяц вы это будете делать, то есть вы должны определить, один день выбираете, либо каждую неделю вы будете этим заниматься, либо один раз в месяц, неважно, даже выбрав один раз в месяц, у вас уже вы освобождаете кучу, а, не отложен, а, кучу отложенных дел, которые вы решите, и мой любимый день это на самом деле понедельник, возможно иногда вторник, но многие мои клиенты, например, выбирают а, воскресенье после обеда, потому что... Они работают на полную ставку, ну и поэтому им это более комфортно, когда вот у них есть выходной, они могут просто сконцентрировать не, время там полтора-два часа именно на работу в своем бизнесе. И вот многие спрашивают, а реально ли построить там бизнес, занимаясь им дополнительно, например, полтора-два часа. Да, то есть, полтора, два, три, четыре свободных часа. На самом деле, вот, достаточно полутора, двух часов сконцентрированных действий. Один раз в неделю, либо каждую неделю, один раз в месяц вам решать. Если вы это будете концентрироваться каждый день, это будет вообще круто. А после, того, как вы дату, после того, как вы выбрали дату, вам необходим план. План. Вы составляете план. План своих действий. План наперед. Чтобы на самом деле максимизировать ваше определенное время, нужно распланировать темы контента, которые вы собираетесь, например, создавать. И это желательно, чтобы у вас было готово на ночь наперед. Да? То есть, чтобы вы уже в этот день, который будет направлен только на действие, вы уже не занимались никакими планированиями, у вас не было никаких отвлекающих факторов. И если вам нужно... Видео, скрипты определенные тоже вот вы подготавливаетесь, у вас тоже должно быть все подготовлено накануне вечером. И если вы подготавливаете интервью определенное и для этого опрашиваете людей, убедитесь, что у вас есть вопросы тоже накануне, то есть вот вот, чтобы Завтра, например, у вас уже распланирован, у вас в календаре расписан этот блиц день, когда вы будете заниматься только, например, видеомаркетингом, только записывать видео. Все, только накануне у вас должны быть сценарии ваших видео, у вас должен быть контент, темы, что вы будете расписывать, скрипты подготовлены, у вас все это уже готово. То есть у вас уже голова не болит. И потому что когда у вас ничего не подготовлено накануне, вот вечером, то все это... На самом деле побеждает вашу цель, да? то есть то, что вы запланировали, все просто полетит пух и прах, потому что а, вы выцарапаете себе в голову на протяжении двух часов, которые вы себе отвели а, в этот блиц-день, для того, чтобы собраться с мыслями и выяснить, что вы собираетесь делать в течение этих 90 дней. Поэтому готовьтесь и готовьтесь тщательно. А, третий, третий, третий шаг третий шаг это настройка настройка настройка то есть у вас уже все должно быть готово если я, например, знаю, что я снимаю видео, да, то есть не просто вот провожу вебинар, либо лайв-трансляцию провожу, а вот мне нужно качественное видео, продающее видео подготовить для своего бизнеса. Тогда я устанавливаю свое освещение, я подготавливаю а, штатив, заряжаю свой микрофон а, и подготавливаю сценарий накануне вечером. То есть уже у меня все настроено, то есть вот если вы где-то будете что-то снимать, вы уже просыпаетесь на следующее утро, вы не занимаетесь вот этой беготней, где как, что установить, где настроить, вот я забыл телефон, либо камеру подзарядить, микрофон подзарядить, все у вас должно быть настроено, так же как и планировать свои темы контента, да, то есть свои скрипты, видео накануне вечером, подготовьте любое оборудование, которое, вы, которое вам нужно, которое вы будете использовать, чтобы свести к минимуму ваше время подготовки на ваш блиц-день. Так, четвертый шаг, четвертый шаг ПФ. Четвертый шаг ПФ, это означает производительность и фокусировка. Производительность и фокус. Так, фломик надо новую взять. Ну ладно. Производительность и фокусировка. Нет ничего хуже, ребята, когда вот вы, например, все запланировали, абсолютно, все подготовили, запланировали, у вас все готово к этому близконтенту, и тут неожиданно стук. Звучит стук в дверь вашего офиса, либо стук в, вашу, в дверь вашего дома. Это все, это капсдос. Для того, чтобы эффективно, ребят, для того, чтобы эффективно создать несколько фрагментов контента в маленьком окне вашего времени, вот которого вы отвели, например, 90 дней, 90 дней, 90 минут, вам не нужно иметь никаких перерывов. Да Не пойду чай попить, не пойду покушаю, не пойду покурю, не пойду позвоню кому-то, нет. Ребят, самый лучший образ, вы, например, договариваетесь с няней, либо с своими родителями, либо с своим супругом, либо с супругой, если у вас есть дети, даете ребенка там на два часа и говорите, что вот вы мне не мешаете, то есть я вот все выполню и потом буду вся ваша, да телефон там, например, на режим полета, выходите со всех социальных сетей. Короче, сделайте все максимальное, уберите все максимальное, что вас может просто-напросто отвлекать. И, и будьте сосредоточены до тех пор, до тех пор, пока ваш контент не будет готов. То есть все ваши дела, которые вы себе запланировали, не будут готовы. И пятый шаг, пятый шаг, это индивидуальность. Это индивидуальность. Индивидуальность. А, как любой метод и стратегия, используйте это на самом деле, потому что... Если вы тот человек, который на самом деле любит создавать по каким-то крупицам, по частицам и в вашем бизнесе это работает нормально, то есть вы чувствуете себя самоорганизованными и вы не нуждаетесь вот в таких вот именно глобальных блиц днях, то есть ну вот чтобы полностью сконцентрироваться и заняться одним делом. Я, например, Наполеон, да, то есть я по натуре Наполеон, и у меня может быть открыта тысяча вкладок, у меня может быть тысячу планов, которые необходимо выполнить за день. И когда срочно, вот я, например, планирую буквально с февраля, у меня будет огромный запуск, да, то есть там двухмесячный запуск, будут тренинги, интенсивы, мастер-классы, вебинары, куча группы, будет очень крутая огромная движуха, в которой вы тоже сможете поучаствовать. И я понимаю, что это очень важно, это для меня приоритетно, и я отвожу, например, определенные дни, где я просто по часу, по два занимаюсь съемкой своих продающих видео, там, на вебинар, например, на страницу приветствия, где я предлагаю какой-то подарок, где, во-первых, я пишу скрипты, я пишу текст для того, чтобы ничего не упустить и человеку донести всю свою идею. Я делаю там одностраничные сайты, лендинги, потому что, ну, у меня это быстро получается, я могу сам в течение там дня, а, протяжении нескольких часов делать себе одностраничный сайт лендинги не, не приходится кого-то нанимать для того, чтобы а, мне еще сделали некрасиво, не то, как мне нравится, а, и поэтому вы потом будете сами себе благодарны. Но если вы вы должны чувствовать свою индивидуальность, то есть если вам вы делаете определенные вещи может в хаотическом каком-то, хаотичном порядке, и вашему бизнесу это не вредит, вы поддерживаете темп и вы растете, тогда вопросов нет. Всегда делайте то, что работает для вас. Если же вы понимаете, что это наоборот тянет вас вниз, это для вас не работает, тогда вот в этом есть проблема, тогда здесь нужно а, попробовать мою формулу, я не говорю, что она, например, идеальна, да, то есть я не говорю, что она совершенна и вот давайте, ребят, прислушайтесь к ней. Я говорю то, что, чем я пользуюсь, что работает у меня и что я вам рекомендую попробовать. Возможно, это будет идеальным решением для вашего бизнеса, для того, чтобы решать, например, за полтора-два часа те вопросы, которые вы могли бы решать несколько месяцев. Попробуйте и обязательно потом со мной поделитесь. И вообще, можете сейчас, сейчас написать, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу этой формулы. И, и я, когда я обнаружил этот метод, для меня он сработал очень круто и дал мне определенный импульс. Дал мне определенный импульс и мне легче стало создавать какой-то качественный контент. Вот. И мне очень важно услышать, возможно у вас есть какие-то... Какие-то формулы, какие-то методы, которыми вы пользуетесь. И если в комментариях поделитесь, для меня это будет очень интересно. Поэтому, не знаю, напишите, насколько вам было это полезно, насколько, ну, возможно, попробуйте вы это в своем бизнесе применить, возможно, не попробуйте применить в своем бизнесе. А, и попробуйте, да, то есть, и заодно и расскажите, насколько для вас это сработало. Ну, смотрите, вот как работает. Вы должны понимать, что у вас, например, должно быть в, в интернете много, в социальных сетях много, в интернете, вообще, в интернете, в, в площадке всего интернета, во, вс, во всех ресурсах вас должно быть много. А сейчас эра видеомаркетинга, ну грубо говоря, я сейчас вот при, привожу пример, сейчас эра видеомаркетинга, потому, поэтому я очень много трансляций провожу, поэтому я видео пишу, поэтому там вебинары провожу, это очень важно, потому что текст можно скопировать, текст можно украсть, ну грубо говоря, то есть сейчас проблем в информации нету и человек для того, чтобы не париться и не думать, что же написать, он идет и где-то копирует этот текст у кого-то и на самом деле очень сложно определить, а этот это текст? А да, твой это текст? И поэтому человек, это всегда было, во все времена человек более доверяет вот видео, потому что он видит человека, он его слышит, он прочувствует этого человека, ему нравится его голос, либо не нравится его голос, ему нравится, как он выглядит, либо не нравится. И тем самым выстраиваются очень сильные и крепкие отношения благодаря постоянному видео. Я это понимаю, но я понимаю, что, например, каждый день я не могу писать видео, потому что у меня там дела, там дела, у меня домашние дела, мне нужно там к вебинару готовиться, мне надо там лендинг, например, сделать, мне нужно контент-план подготовить, мне нужно курс, тренинг записать для своего закрытого сообщества, короче, провести консультации, там поработать с партнерами и многое другое. Есть очень много отвлекающих факторов, которые, например, не дают... Например, воспользоваться YouTube по максимуму Потому что если вы хотите раскручивать YouTube Нужно постоянно давать периодический контент да, То есть, например, 2-3 раза в неделю Необходимо постоянно выкладывать видео Грубо говоря И важно выработать расписание Не хаотично, там, то ли утром, то ли вечером А выбрать одно, одно и то же время Одни и те же дни И постоянно в них выкладывать видео и, Например, благодаря вот этим Блиц дням Вы, например, захотели, записали Благодаря там полутора часам вы сможете записать например видео 5 5 видео либо 10 даже видео который вам хватит на целый месяц, даже больше, и вы потихонечку вот так вот их обрабатываете, и последовательно их потом выкладываете, и тем самым любому человеку, который будет за вами наблюдать, он дум, будет думать, вау, прикольно, блин, как он все успевает, блин, потому что он и там, и там, и это делает, и это делает, Но на самом деле вы же это все заранее делаете, да, то есть вы сделали массу контента в одном направлении, и тем самым вы потом просто освобождаете себя от кучи рутины. Вот, ребят, поэтому... На этом все, больше вас задерживать не буду, Получается, мы с вами общаемся, если было полезно, ставьте лайки, если хотите эту формулу не потерять, делайте репост к себе на стену, обязательно пишите комментарии, мне очень важно узнать, насколько... Что вы думаете по поводу этой формулы? И возможно вы можете написать, порекомендовать свои какие-то советы, рекомендации. Это будет не только полезно мне, но и тем людям, которые читают меня постоянно, мою рассылку, посещают мою группу. И они тоже вам скажут спасибо, если вы им там предложите свою рабочую методику. Поэтому ставьте лайки, делайте комментарии. С вами был Виктор Бандлет. Пока-пока и до следующих встреч. Хороших вам будущих выходных.